Итак, игры, да, игры, теория, практика жизни. Смотрите, теория, ну это понятно, это такая математика. Математика написано, как мы формализуем ту или иную ситуацию в качестве игры. Дальше возникают какие-то уравнения, мы их решаем, да. Но математика, она, она интересна тому, кто уже прям вот чувствует, что теория игр это вот его, его, его. Вот он будет заниматься ею всю жизнь, профессионально или хотя бы полупрофессионально. А начинается, конечно, все с того, что вы с теории игр знакомитесь, ну, либо наблюдая ее вокруг себя, либо, то есть, либо прямо в своей жизни, собственной жизни, либо на практике, например, там, при организации каких-то при организации городской жизни. Да? Скажем, вот, самый простой пример. Вот я здесь в гостинице Ремезов, да я шел пешком оттуда сейчас на лекцию, а, и всю дорогу, вообще всю дорогу, 100% пути была пробка рядом со мной. Вот, а, когда теоретический игровик видит пробку, а, у него возникает вопрос, как можно было бы изменить движение правила движения, чтобы пробка уменьшилась. Можно ли? Первый вопрос вообще. Можно ли? Или нельзя? И Второй вопрос. Значит, если можно, то как это сделать? Это вот сложнейшая теоретически игровая задача, на самом деле. Организация транспорта в городе. И, очевидно, в Тюмени это страшно актуальная задача, судя по тому, что, по крайней мере, сегодня Ой. я видел. Вот. Но это, вот, так сказать, вокруг, вокруг нас эта практика. А жизнь — это когда у, у тебя самого, вот, в жизни встречается что-то, что явно выглядит как некий конфликт, в котором нужно правильно себя повести. То есть такая вот как бы индивидуальная, индивидуальная история э, теории игровых отношений. Ну и я сегодня расскажу про несколько сюжетов как жизненных, в моей жизни, а вы потом попробуйте ну, поискать в вашей жизни да, такие же какие-то похожие сюжеты. Ну и про общие наши тоже проблему поговорим. И для начала я хочу сказать следующее, что теория игр... Это во многом образ мысли. И чтобы понять, в какую сторону мыслит игровик, то есть что именно в первую очередь он видит в жизненных ситуациях, давайте я приведу историю, которую я сам сочинил. Она вообще не из жизни, не из практики. Она по мотивам, она будет по мотивам фильма замечательного советского фильма в пяти сериях «Гости из будущего». И... Мы вот посмотрим на эту, на эту зарисовочку и как бы вместе с вами чуть-чуть порассуждаем. То есть это не будет какого-то формального решения, какой-то строго определенной игровой ситуации с четким и понятным ответом. Там будет, будет просто некоторое рассуждение, как привыкли рассуждать телеские игровики. Вот, потом я расскажу про несколько анекдотических ситуаций, в том числе и одна из них связана с предыдущим моим визитом в Тюмень. Вот. Ну и дальше мы посмотрим, докуда мы дойдем, если мы э, как-то много чего успеем, то может быть и теоретические конструкции рассмотрим Если нет, э, то э, хочу сказать, что вот эта презентация, она является презентацией свободного распространения Не подверженная каким-либо авторским правам, моим, либо чьим-то еще и, соответственно, она, во-первых, вам, вам будет всем разослана, ну или вывешена там на этом самом, где-то. А? Ну, в общем, организаторы ее возьмут и распространят любым способом, которым это будет значит, удобно сделать, по электронной почте или вывесит в общем доступе. Вы ее можете брать, перекопировать в любом другом месте, да? Вот, как часто пишут, там, все права защищены, ни одна публикация и так далее. Вот нужно все сделать наоборот. Никаких прав нет. Любая публикация этого материала на любом сайте, любом ресурсе, с указанием или без указания автора, разрешена и приветствуется. Приветствуется также использование этой презентации в ваших уроках или занятиях в университете, если вы являетесь преподавателем или учителем. Все, что вы можете, все, что вы хотите с этой презентацией делать, вы делаете. Она очень длинная, и после того, как мы сегодня с вами поговорим, у вас останется там материала на осмысление в течение, там, если хотите, целого дня, если хотите, целого месяца. Или, там, вот. Может быть, вы будете сподвигнуты на мой курс по теории игр, который есть на национальной платформе открытого образования. Вот. Ну что ж, поехали тогда. Вот у нас такая история по мотивам гостей из будущего. Предположим, что у нас вот тот год, который описывается в этом, в этом, в этом фильме, ну и там есть такие маленькие эм, звездолеты, на самом деле воздухолеты, ну, в общем, маленькие приборчики. Они поднимаются в воздух, перемещаются. Помните, как, если кто смотрел этот фильм недавно, флипнуть, флипнуть до космодрома, да, давайте флипнем до космодрома. Там. Рейс, ближайший рейс на планету Нептун там, или Марс отправляется. Вот. Ну и э, есть там некая будущая валюта, условно назовем ее нефтяной динар. Мне, кстати, поразило. Сегодня я видел финал конкурса красоты, который называется «Леди нефть». Это такая как бы… Это вот, я первым делом днем прогулялся по городу и, и вот как бы глаз поймал прям этот… Э, вот. Ну вот будем считать, что у нас 200 нефтяных динар, может вообще такая как, главная, может здесь вообще будет, как это, как это, центр самый главный, да, мировой вот в это время, кто его знает. Ну, и у нас, значит, вот эти рычаги ломаются, рычаги надо чинить, и, допустим, у нас есть три э, империи, три империи на Земле всего. Ну, условные какие-то названия, да? И есть разные правила, э, правила эксплуатации этих самых маленьких летающих машинок. Э, в Герниандии Поломка рычагов ненаказуема совсем. Вы просто нажимаете на кнопочку в, этом, в этой машинке летающей, сигнализируете о поломке. Тут же приезжает бригада, чинит и все. В другой стороне, в чемодане, гражданин обязан сообщить о поломке и автоматически с его счета списывается 200 динар на ремонт. А в ремонии к поломке рычагов относятся... Сакрально. Это такой сакральный объект рычаг. И как бы его ломать прям совсем нельзя. И в случае поломки огромная сумма, в 10 раз больше извлекается да, с человека. Вот. Ну и значит, дальше предлагается подумать, ну, где насколько экономно и в каком-то смысле справедливо тратятся народные средства. Вот у нас есть три страны и где вот где последствия этих правил игры. Вообще, э, теория игр это про последствия изменения правил игры. То есть если в каком-то обществе всю жизнь были одни и те же правила игры, то тогда ну как бы теория игр не очень важна. Я там э, как-то в Грузии, значит, э, там у меня было, было выступление, ну и я некоторое время там. 10 дней провел в их там некой школе экономики и я слышал разговоры э, иностранных профессоров которые там были про э, возможности, ну, возможности так сказать перспективы вот э, перспективы развития в грузии э, вообще в принципе экономической теории и в частности конечно теории игр как в центральной области экономической теории и, э, иностранцы друг другу говорили Немножко сожалеет так, Ну типа вот, к сожалению, да Что Грузия чрезвычайно Традиционная страна И здесь, видимо, сильно распространить Этот способ мышления не удастся Что имелось в виду Что выработаны веками некие правила Игры Которые не меняются И давно всем и так известны От рождения их объясняют Ну и дальше, соответственно, как бы Все действуют в соответствии с ними А <coughs> теория игр она про то, что будет, если я их изменю. Вот я взял, резко там что-то поменял. Вот сегодня у меня там был нерегулируемый переход, например, через дорогу, а завтра я поставил регулируемый переход. Я дальше должен просчитать, что произойдет, то есть как изменятся потоки людей, и в зависимости от того, там, где я поставил светофор, какой режим у этого светофора, какие решения водителей, ехать ли по этой дороге или по какой-то другой. Насколько изменится, например, пробка. Да? Ну, пробка – это такой самый главный вопрос в транспортной науке. Вот. Ну и вот это вот уже, конечно, теория игр. То есть я меняю правила игры и смотрю, как люди начинают реагировать на изменение правил игры. То есть люди попадают в новые для себя условия. И вот здесь работает теория игр. Аукционы. Тоже да, пример типичный. Разные, самые разные правила ведения аукционов. Там, в интернет-аукционах в интернет есть разные организации, разной схемы организации, и в зависимости от схемы организации возникает реакция людей, которые играют на этой площадке, да, на этой платформе. Играют в этот аукцион, кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает. Но, естественно, меняя правила, я вынуждаю людей тоже принимать те или иные решения. Вот. Ну и вот здесь, здесь мы как бы сравниваем три ситуации, три правила игры. Ну и как бы тут, <coughs> ну что, что тут, э, первое, наверное, вот, бросается в глаза, например, про страну, про, по страну Гирляндия. А, вот, кто может предположить некоторое свойство, объективно наблюдаемое свойство, которое там будет выражено? Да? Первое, да, безусловно. Очень хорошая э, характеристика, действительно так и будет, очевидно. Да. Вот, вот, это, вот это как бы... То есть э, оба соображения, это оба соображения чисто теоретически игровые да? Почему обо всех пауках сообщают? Ну, потому что у тебя нет стимула не сообщать. Почему чаще меня ломаются? Да потому что тебе пофиг. Ну, сломал, сообщил и дальше пошел, да? То есть не переложена ответственность на тебя, и твои действия состоят в том, что ты, ну, как бы хотел ускориться сильно. Ускорился сильно, если это вызвало на рычаг сильное давление, он сломался, ну и хрен с ним, да, сообщил и дальше пошел. вот. То есть это да, это сразу понятно Понятно также, что в лимонии Ну как бы будет все наоборот да. Мы ожидаем Что о Что о поломках Будут сообщать Возможно крайне редко Но вот этот вывод уже Я в нем не уверен Потому что я не знаю Здесь скрыта информация Не выдана информация о том Как устроена система контроля И мониторинга Понятно, да? То есть если в будущем будут страшные цифровизаторы, поведят, и всюду будут стоять камеры, которые все сразу будут отслеживать, то не будет иметь смысл даже, ну, как бы, не сообщать, все равно по портрету сразу спишут, кто это сломал. Вот, да. Я хотел бы добавить, что если автоматик позволяет это сделать, скорее всего, будет уже сразу и о том, и о другом. Ну да-да-да, то есть, скорее всего, в это время уже будут приборы, считывающие лица. Я в, в, в Майкопский, в Адыгейский госуниверситет захожу, а там меня с лица считывают, в Москве нет, а вот в Майкопе уже есть. А, вот, считывают просто, вот я прохожу, и так, чик, написано, это идет Алексей Саватеев, пропустить, да. Вот. Но некоторых не считывают, у меня как физиономия как бы характерная, да, у некоторых физиономии не очень характерные, и тогда их смешивают. У нас э, в Москве есть такая реклама, я пользуюсь FacePay, э, а, метро", метро, да, метро написано, я пользуюсь FacePay. А вот тут я с одним человеком поговорил, э, таким кибердедом, ну, известный в некоторых кругах человек, я говорю, слушай, а вот этому вот, который пользуется FacePay, ему чужие штрафы тоже, наверное, приходят? Еще как приходит. Пусть пользуется дальше, да. Ну, то есть, как бы, потом ты сто раз должен доказывать, что ты не верблюд, естественно, да, когда тебе пришел штраф за несколько похожих на себя людей. Вот. Ну, ладно, я к тому, что да, если система контроля устроена очень эффективно, то на самом деле сообщают везде обо всех. Но вот то, что... Uh, вот второе замечание, да, которое было сделано про частоту поломок вот это точно совершенно можно сказать что вот в первом случае она максимальная во втором она средняя, а в третьем она минимальная потому что uh, в любом случае ясно, что ну, как бы это означает, что на тебе наложили еще и в 10 раз больше, чем ты должен реально, да, ну и все стараются их не ломать но вот я хочу отметить, что это не очень эффективно потому что если поломка стоит 200 динар, а ты боишься на 2000 динар то это значит, что ты слишком аккуратно используешь с точки зрения, ну, как бы, общественного благосостояния. То есть ты слишком медленно, слишком, ну, как бы, может быть, долгое время проводишь в этих э, машинках, стараясь ничего не сломать, может быть, вообще не пользуешься ими, или пользуешься редко, боясь сломать, опять же, да? То есть возникает неэффективность обратного рода. Вот. Получается, что вроде как ну наиболее эффективный это когда ты все сам на себя, вот, вот, вот, вот эта система. Но дальше, конечно, возникают разные тонкости. Я здесь... Как бы из этой ситуации мы больше ничего не выжмем. Я просто хотел сказать о способах мышления теоретики игровика. То есть прогноз и объяснение. Прогноз, все делают так-то. Почему? Потому что, смотрите, им это выгодно, да? Но это еще не теория игр. Прогноз, э, вот настоящая теория говорит, когда прогноз все делают так-то. А почему? Потому что каждый, видит, что остальные так делают, имеет э, среди своих ну, всех возможностей, как себя повести, а его поведение, которое от него ждут остальные, является как раз для него оптимальным. Я вот сейчас довольно сложно вещь сказал. На самом деле я произнес, что такое равновесие Нэша. Но чуть позже мы к этому вернемся. Вот. Ну и, собственно, там есть для теории игр можно дать совершенно строгое определение. Теория игр это анализ конфликтов на основе математических моделей, на основе математики конфликтов любых Это могут быть социально-экономические конфликты, могут быть политические конфликты могут быть личные какие-то конфликты, а могут быть военные конфликты ну просто любые, которые вы можете выдумать если вы к ним применяете математику того или иного вида, то это теория игр если вы там прописываете действия игроков или их цели хотя бы, точнее вы прописываете цели, а из этого выводите их действия Вот когда это происходит, вы прописываете цели и выводите действия вы находитесь в рамках теории игр в классическом мире. Поэтому, например, теория игр, иногда психологи применяют тоже там игровые какие-то игровой язык. Есть там книга Эрика Берна про игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. И она, про, ну, в общем, скорее про другое. То есть она немножко в сторону там. Значит, речь идет о некоторых психологических моделях. И социология тоже немного по-другому, потому что социология она приписывает человеку поведение в соответствии с той социальной группой, к которой он принадлежит. Но это не означает, что у него есть внутренняя индивидуализированная цель. Это, как правило, означает, что его цель просто ну, прописана его группой. И, соответственно, социологический подход ничем не хуже, конечно, ну, там, в некоторых случаях он э, более правильный, в принципе, как вот, парадигмально. Да? То есть, скажем, выборы. Вот кто, кто ходит, кто не ходит на выборы. Вопрос, который в теории игр решается очень плохо. Наши математические модели работают на двойку, а социологические вполне нормально работают. Вот эти вот социальные группы, они обычно ходят на выборы, говорят социологи. Вот эта вот там группа пенсионеров такого-то возраста голосует так-то, да? Ну, то есть описываются вот такими широкими мазками просто наблюдательная такая социология. И она оказывается более актуальной совершенно ну, с точки зрения данного феномена. Но когда мы говорим, например, о транспорте, то социология сразу же уступает. если любые социологические вопросы о том, какие будут пробки, эти социологические значит, объяснения они обычно заканчиваются каким-то мямлением. А вот в теории игр есть совершенно четкое понимание, как эту пробку сформулировать, ну, в смысле, найти прямо может, из модели. Да? Наверное, можно сказать, что там, где есть непосредственное влияние на результат, а там -то лучше работать в теории игр, а там, где -то, где -то лучше работать ну, политический наверное, А, я понял, что выборы не, не влияют. Ну, ты при, пришел, не пришел, скорее всего, это ни на что не повлияет. Может, поэтому да? речь идет о манифестации твоего действия. Ты пришел и проголосовал, и это видно твоему окружению. Ну, можно это, да, в принципе, это можно вполне, да, взять как гипотезу. Но в некоторых ситуациях там, может быть. Ну, в общем, это да, ну, как, как да, возможно это. Возможно, это как гипотеза. Вот. Значит, несколько вех несколько верх становления да, теории игр в 1838 году Агюст Курно занимался прогнозом торгов на рынке зерна во Франции прогнозом цен и количеств то есть когда по осени собирают урожай, везут на рынок несколько фермеров соседних территорий привозят на общий рынок и он написал чтобы сформулировать, какова будет цена на зерно и сколько кто привезет, мы должны учитывать, что каждый из игроков индивидуально влияет на эту цену своим количеством. То есть он принес сильно больше, и цена упадет. И он это понимает. Принес сильно меньше, цена будет выше. Но одновременно с этим, пишет он, и вот в этом, в этом месте ключевое совершенно, вот ключевое, это вот, вот, так сказать, почему мы говорим, что в этом году, реально в 1838 году было придумано понятие равновесия Неша. Он пишет, также он понимает, что все остальные влияют на цену. То есть принося то или иное количество, все остальные влияют, и на их выбор он не влияет, поэтому он пытается его угадать. Далее пишет Курно. Мы будем исходить из такой ситуации, которая может наблюдаться много лет подряд. То есть, когда каждый примерно представляет, сколько привезет любой из оставшихся фермеров, и, имея вот этот вот список количеств в уме, привозит то количество, которое максимизирует его выигрыш с учетом того небольшого влияния на цену, которое окажет он сам. То есть, первое, я угадываю, что привезли вы, вот мы все тут фермеры, да? Я угадываю, сколько привез каждый из вас. Второе, в этих условиях я могу ставить задачу на максимизацию, прям математическую задачу такую, да? А, просуммировать ваше количество, прибавить переменное мое количество, и в некоторых небольших, как в небольшом диапазоне, я могу, соответственно, менять вот это общее количество, а... Функция спроса, она известна за все предыдущие годы, она, ну, некоторая убывающая такая кривая идет, которую мы все знаем, и, соответственно, я для каждого значения, сколько я привез, могу посчитать, какая, кажется, цена, потом умножить эту цену на количество, которое я привез, ну, и посмотреть, в какой точке достигается мой максимум. А дальше ключевой момент. Мой максимум достигается в том количестве зерна, которое вы про меня предполагаете, что я привезу. То есть как по волшебная палочка такая, по мгновению волшебной палочки. Каждый про всех остальных понимает, сколько они должны привести, составляет себе максимизационную задачу, решает, находит. И вот чудо! Вот это то самое количество, которое вы про меня все думали, что я ровно, стойкой и собираюсь привести, решая свои оптимизационные задачи. То есть равновесие Нэша это самоподдерживающийся прогноз. Прогноз Который поддерживается собственными, личными, свободными решениями каждого участника. Почему же тогда Нэш а не Курно? Ну, <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> Да. <связываем> <связываем> <связываем> да, можно сказать так. А, ну, на самом деле, наверное, все-таки не первый. Но, но он действительно многое добавил. Он доказал теорему существования. Для любой, любого, любой конечной игры, то есть любого списка участников и любых функций выигрыша В некотором точном смысле называемом смешанное равновесие Он доказал существование равновесия Нэша То есть что вот это, это, эта модель, она, она универсальна абсолютно она не с а с то есть Здесь вот Здесь про приход к равновесию вообще на самом деле все очень сложно, и равновесие Нэша, как правило, не сопровождается никакой разумной динамикой прихода к нему. Это наша большая боль, если честно. То есть на сегодня нет понимания в общей ситуации, какой динамический процесс мог бы к нему привести. Поэтому мы считаем, что динамический процесс, который приводит к равновесию Нэша, состоит в следующем. игровик изучает ситуацию, выписывает равновесие, берет радио и объявляет всем, как играть. Вот что все играют, потому что, ну, действительно, если уже объявить, то уже и будет. <свист> не карты? Нет, это координация, это координационное поведение. То есть мы передаем третьему лицу, да, ну, ну, почему это не карты? А потому что, на самом деле, ты не обязан играть так, как я скажу. Но тебе это выгодно. Вот, то есть это вот, так сказать, это единственный наш ответ, что вот это, это равная наш это метод координироваться на чем-то. Мы, на самом деле, ой, я про, про это там... Больше всего нас ненавидят физики. Вот, э, я могу сказать, вот эта вот э, идея равновесия Нэша, не поддержанная динамикой, она физика просто вымораживает любого. То есть у физики есть определение. Просто ну вот такая как бы... У физика в голове это постулат. Равновесие без динамики, которая к нему приводит, это вообще ничто. Водораздельные точка или что-то там. Ну что угодно. Но, но это нельзя принимать как прогноз. А в теории у нас как бы немножко другие реалии, которые... Мой друг и э, школьный товарищ, вот, э, Саш Тонис, он сказал, говорит, разница физики и теории игр стоит в том, что молекулы перед плотиной, молекулы воды перед платиной не дают взятки за то, чтобы вниз скатиться. Вот. И в этом действительно так, ну, как бы очень, очень очень, тонко и четко вот, под, вот эта разница, разница социальных моделей, не только во взятках дело, а просто в том, что вы являетесь действующими лицами, ну в обществе все 100 миллионов, там, 150 миллионов Человек в стране или там все 7 миллиардов, ну, в каком-то смысле свободно выбирать что-то. А молекулы, они действуют предписанным образом и все. Поэтому физика в этом плане, она просто проще, что мы им и объяснили. Чтобы... Они простой наук занимаются, а мы очень сложная. Поэтому не надо требовать от нас того, что вы от своей элементарной физики значит, требуете. Но это, конечно, <coughs> это, это, это, это, это пафос. Физика очень сложная. Наука. <coughs> Но именно потому, что она далеко продвинулась благодаря большей простоте объекта. Вот, так, ну следующее это была, э, значит, э, давайте кратко пробегусь, вот это идея решения с конца, вот у вас сто камней, сто камней, и мы играем, вот два человека играют по очереди, э, каждый берет от одного до шести камней, от одного до шести, и, значит, э, от одного до шести. Вот. И выиграет тот, кто возьмет последний камень. У вас сто камней. Кто выиграл? Первый или второй? Тот, кто берет сейчас, или тот, кто второй? Да? Как он... Э, вот если я первый, например, я точно проиграю, да? Хорошо. Я взял два камня. Вы выиграли. что добавляйте постепенно о отлично. Ну, знали, нет? Ну, в общем, смотрите, идея следующая. На самом деле я все-таки выиграл. Тут такая, такой фокус, на которого еще пойди догадайся, да? Значит, тут выигрышными позициями являются все, кроме кратных семи. Почему? Потому что если позиция ну, не кратно семи, то я могу взять столько камней, что получилось кратно семи, да? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Я просто вычисляю, если он не кратно семьи, остаток есть на 7. Но вот я этот остаток и забираю. А если... Ну, а следующим ходит э, мой противник, и если он стартует из позиции кратной семьи то ни одним своим ходом он не может ситуацию, да, перевести в ситуацию кратной семьи. Ни одним своим ходом, ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять, ни шесть. А тогда я следующим ходом опять загоню ситуацию кратной семьи. То есть у меня, получается, деление всех ситуаций на две группы. А в первой группе позиции такие, что из них нет ни одного хода в позицию второй группы. А во второй группе позиции такие, что из них существует один из ходов, идущий в первую группу. Заценили, да? Ну, например, из 100 надо взять два камня, останется 98. Это кратная семьи. Теперь, если вы берете 3, я беру 4. Если вы берете 2, я беру 5. Если вы берете 6, я беру 1. Понятно, да? То есть я через раз буду, независимо от ваших действий, я через раз буду в позиции 21. А в следующий раз в позиции 84. И так постепенно я дойду до 7, а дальше я выберу, потому что, чтобы не взяли вы, я возьму оставшиеся камни. Это будет разрешенный ход. Итого, ну как бы это вот, в принципе, можно было до этого догадаться, рисуя с конца. То есть вместо ста камней нарисовать один камень, два камня, три. Ну и постепенно нащупать, что здесь происходит. Вот это вот придумали вот эти граждане. А, решение с конца. Ну и применили вот этот принцип, что поставив мне нужно всегда ставить себя на место того, кто здесь ходит, и выбрать за него оптимальный ход. И потом, исходя из того, что будет делать он в каждой ситуации, я для себя на предыдущем шаге еще оптимальный ход. вот И так поднимаю все наверх до конца. Но это вот решение только для игр двух лиц. Но для игр многих лиц это тоже может быть распространено. Если игра нигде э, не, как сказать, не, не происходит одновременно, то есть если все ходят строго-посредственно всегда, и нигде нет равных выигрышей. Потому что если, например, э, от моего действия мой, мой выигрыш не зависит никак, а ваш зависит сильно, то спрогнозировать мое действие я не могу. Оно может быть либо таким, либо таким. И приходится находить все возможные тогда равновесные сценарии, они будут быть уже разными. И у нас не будет одного прогноза, и нас опять будут бить физики. Ну как, физик э, вообще что говорит? У вас нет прогноза. Я говорю, Но у нас есть в каком-то смысле негативный прогноз, у нас есть антипрогноз. Мы никогда не ждем появления неравновесного по нашему сценария в какой-либо долгой перспективе. Он говорит, это ничто, это не прогноз. -то. Вы должны сказать, что будет, а нет, так, так точно не бывает. Я могу сказать, чего не будет, а еще могу дать несколько возможных сценариев на будущее в соответствии с разными, с разными равновесиями. Он говорит, ну они противоположные вещи прогнозируют. Я говорю, да, что поделать, что поделать. Ну вот так и спорим все время. Родилась даже статистическая теория игр, некий, некий конгломерат из статфизики и теории игр. Но это очень сложная наука, которую очень сложно считать. И даже до конца, что такое равновесие, мы еще не договорились с коллегами. Про аукционы я уже говорил. Это очень важная веха. А, вплоть до четырех Нобелевских премий. Четыре Нобелевских. Четыре, нет, две. Чисто по аукциону. И еще две по построению механизмов. Это близкая к аукционам. Теория. Вот. Ну и то, что сейчас, конечно, такое всеобщее значение имеет. Ну, дальше был там да, эпизод во время Карибского кризиса, когда э, Томас Сати выкатил свои принципы ядерного сдерживания, и Советский Союз вроде как, как согласился с ними. В общем, был эпизод, который очень пафосно говорят, что теория спасла мир от ядерной катастрофы. Ну, как к этому относиться, понятно, что немножко театрально звучит. Хотели бы, раздолбали бы все равно друг другу. понятно, что теории бы не остановила. Вот! А теперь, друзья мои, я. Предъявляю вам раритет. чему раритет? То, что в мягкой обложке. У меня под диваном еще несколько экземпляров есть в мягкой обложке. А вообще, она в твердой обложке. Где там ведущий? Да, я здесь. Теперь понятно, да, в чем разница? Да. Разная. Это твердая обложка, сейчас все такие только выпускаются. А первый тираж был вот такой. В мягкой обложки. Вот. И вот этот вот, значит, раритетный экземпляр сейчас будет разыгран в игру. Вы возьмете свои шестиугольники, вот эти вот пчелиного замощения плоскости, да, которые у вас в руках. И будете записывать на них число. Каждый из вас запишет какое-то число. Внимание, целое, не отрицательное, одно. Никакая там бесконечность, ничего такого. Просто любое одно целое неотрицательное число. Ну или один, или два, или три. Алексей, позвольте комментарий. Вряд ли у всех найдется ручка. Может быть, да. они достанут, смотрите, телефоны и в заметке просто могут себе записать любое число. Ну, можно и так, если на честность. Будем, чест... Будем считать, что все честные. Правильно? Давайте. Давайте тогда правильно. все сделаем это на телефонах. Я думаю, у всех телефон по себе есть. Мы обычно просто очень весело потом разыгрываем, эффектно там поднимая. вот, ну, можно было. То есть Я, в принципе, могу дать просто по и все заполнят. Честно, э -э, я лукавлю, не хочу, чтобы портили табличку. А, -а, а, ну так сразу бы так сказал. Давайте на телефонах это сделаем. Ну хорошо. Значит, тогда. Я еще не объяснил правила, да? Правило. Выиграет книгу тот у кого число будет обладать сразу двумя свойствами. Первое необходимое свойство выбиравшей книги, необходимое, состоит в том, что ваше число ни у кого больше не повторится. А второе необходимое состоит в том, что ваше число, не повторившись, еще и будет минимальным из всех, которые не повторятся. То есть, если вы назвали, например, 36 и это 36 присутствует еще у одного хотя бы человека, то вы автоматом проиграли. Но никто не напишет 36 после вашего. Ну, проиграла. может быть, да. Поэтому я написал такое число, которое не сильно влияет на ход игры. Вот если какие то начальный отрезок, я его перебирал, тогда может быть, да. Вот. То есть, если вы называете некоторое натуральное число, но его кто-то еще назвал, все, вы проиграли автоматом вместе со всеми, кто его еще назвал. Если у вас число уникальное, что его больше никто не назвал, то у вас появляется шанс на выигрыш, но выигрывает только один человек, а именно у которого это уникальное число, самое маленькое из всех уникальных. Вот такая игра. — Значит, э... Сколько мы даем времени на нее? — Да 20 секунд, что тут думать. — Давайте так, кто написал, вы ну телефону пока не показывает просто руку поднимите, чтобы мы видели, что вы завершили. И э, как вы обычно ее проводите, как будем отсеивать? Я сейчас проведу. Я проведу я а проведу. все хорошо, пожалуйста. Я проведу. Я проведу. Вот здесь на доске. Так. Итак. Кто еще? Теперь опустите руку и поднимите руку, кто еще работает. Все. Разыгрываем. Подними руки, поднимите руку все, у кого число больше 10 первым делом. Можно таблички здесь поднимать. Сs вот. а -а -а. Просто таблички, чтобы вас просто видно было. Uh -huh. Так, ага. -а а а 30... Нет, <с <earthquake> давайте строго больше 10. Пока. Так, значит, сейчас будем из вас выбирать. То есть вначале из вас, а потом уже будем спускаться и смотреть каждое число отдельно. Из, из оставшихся 11 чисел будет каждая по отдельности. Так, значит, э ну давайте начнем. Раз больше 10 так много, то давайте больше 20, у кого поднимите руку. Все равно много, да? Хорошо. Больше 10 у кого. От 90. 20... Так, больше. Нет, давайте так. больше или равно 10. От 90 до 99 включить нового края. 2, да, человека? Какое? 97. 99. Так. Вы, значит, 97 пока президент. Претидент. Так, от 80 до 89 поднимите руку у кого? От 70 до 79. От 60 до 69. От 50 до 59. Какое это число? 58. Следующий претендент 58. Вы отвали. Так, 40.. До 49. Число? 42. 41. Претидент. Понятно, почему на честность, да? Потому что есть, естественно, стимул, но я верю в вас. Вы С 30 до 39. Двое, да? 34. 31. 31 претидент. С 20 до 29. Ага, уже веселее, пошло так. Теперь. Да, давайте просто тогда подряд. Так, э, все опустите руки. Теперь я буду называть, вы сразу поднимаете, у кого это число. 29. 28. Один. 27. Пять человек назвало 27. Потрясающе. 2, так, значит, 29, помните, вы сейчас президент. 26. Президент. 25 – претендент. 24 – 23 – претендент. 22 – на да, похоже? Претендент. 21 – 20 – 19 – 18 – претендент. 17 – оба мимо. 16 – 15 – 14 13 пять человек 12 два человека 11 три человека 10 один человек президент, 9 8 два человека 7 один человек претендент Шесть. Двое. Трое. Пять. Один человек. Претендент. Четыре. Четверо. Три. Один человек. Прецедент. Два. Один человек. Претендент. Один. Один человек, претендент, ноль. Несколько. Победитель. С единицей. Это круто. Это реально круто. Алексей, я позвольте вам передам ручку, чтобы вы могли к ним да. подписать. Это гениальный психолог передали. Кто по профессии? Архитектор. Да, Архитектор. как зовут? Давайте Дмитрию поаплодируем с да. нами с победой. Это Дмитрий. Вот автора за победу в игре Лимбо. А можно Дмитрий даст как, Сюмень. как он выбирал число? Дмитрий, расскажите просто, как выбрали? Ну, я просто подумал, что наверняка единицу, ну, до 10 мало народу будет выбирать, скорее всего, все после 10. Ну, единичку как-то так э, интуитивно выбрал просто, наверное минимальное количество будет народ ну ноль совсем примитивная единичка наверное, между. очень круто никакого анализа не было просто, спасибо большое давайте Дмитрий, проводим спасибо. а я расскажу про эту игру а, значит игра эта была разыгрываема много раз по-моему раз в месяц на шведском телевидение, называлась «Лимба», ее разыгрывали, там был большой какой-то А в какой-то момент игру закрыли и перестали разыгрывать. То, что забилась банда, банда победителей, которые ее хакнули, что они делали? Они обнаружили, что несмотря на то, что играет много тысяч человек, Каждый раз в пределах от 0 до ста хотя бы одно или несколько чисел никем не называется. Вы уже сейчас видели, да, что эффект был, некоторые числа пропускались, но у нас он не был ярко выраженным. У нас первая десятка была покрыта вся. Да? А бывает там, что три не назвал никто, например, да? а двойку пять человек. А единица в один, ну, тоже так, да, как сейчас. А ноль там десять человек. То есть э, странные феномены человеческого поведения. Выражается в том, что даже если очень-очень много народу играет, все равно бывает, что какие-то числа оказались в проете. Но вы видели, как много людей называют номер 13 или э, что там было, 30 с лишним, да, какое-то число было названо. 27. Mm. Да, 27 было названо очень много раз. <coughs> То есть вот эти феномены, они повторяются и в большом объеме, так сказать, розыгрыша. И они начали просто заполнять, их 100 было, они... А но с 9 -ти. заполняли все аккуратно, скоординировано, 0, 1, 2 и потом всегда оказывалось, что кто-то из них был один единственный, Но ну, тем самым один из них побеждал ну и они каждый раз этот приз между собой делили. ну и всю эту игру закрыли в результате, но если вы меня спросите, как правильно играть, я отвечу никак, это та самая ситуация которую так не любят физики здесь бесчисленное множество разных равновесий даже если остаться в рамках равновесий а ведь, в принципе, в игре совершенно не обязательно должно сложиться равновесие. Ну давайте, тренируемся, да, находить равновесие Нэша. Вот эту игру мы дали э, в, в Российской экономической школе дали в 2002 году на экзамене. Дали ее, э, ну как бы, чтобы сыграли, во-первых, между собой и за эту игру добавлялось 3 балла вот единственному победителю добавлялось 3 балла из 100 вот. а, ну а дальше нужно было ее разобрать то есть нужно было найти все равновесия и доказать, что других нет и мало кто справился целиком потому что там очень много хитрых разных равновесий ну где-то три четверти народу нашли почти все равновесия там пару очень хитрых форм а характерно, что победителем во-первых, стала одна девушка, у которой было ноль Это 80 человек играло Больше, чем здесь сейчас присутствует, да? Два раза 80 человек играло, ноль победил И следующая черта характерная в вот эта девушка выходила 26 из 100 Если бы она не победила, а так вышел 29 из 100 Так вот граница двойки была как раз 27 из 100 то есть она победой в эту игру спасла себе этот экзамен. Она решила всего одну задачу из четырех. И в принципе ей я же ее ждала двойка. Но она получила три с большим минусом, чем была очень рада, потому что Игорь давали сложный курс. Вот, и вот так вот. То есть вот, вот это, но это психология, то есть она, здесь ничего нельзя сказать абсолютно. Просто нужно угадать, ну вот взять и залезть в голову других людей. Вот. Но вот, Давайте выпишем некоторое количество равновесий. Ну, например, любая комбинация, в которой под выигравшим номером все остальные повторяются больше, чем один раз, любая вот такая комбинация, и вообще любые, как бы, любые номера после выигравшего, то есть вот, например, N победитель, здесь кем угодно он может быть, вот это вот победитель, это. Ну и как можем их видеть, как такие уровни, да, электроны какие-то уровни энергетически, да, занимают физики. А у нас тут вот вот эти догадки занимают некие уровни. Но вот победитель это единственный представитель уровня, а и самый маленький из всех таких единственных представителей. Ну и вот здесь, значит, после него уже может быть совершенно любые комбинации пустых, там занятых. До него все должны повториться не менее чем два раза. Вот, вот здесь, вот, значит, всюду не менее чем два раза. Ну, вот я, например, нарисовал вот так, вот у меня здесь победитель это 3, а 0, 1 и 2 заняты 4, 3 и 2 раза. Но здесь могло быть совершенно иначе. А важно, что под ним нет пустых. Ну, понятно, что раз он победитель, под ним нет однократных. Иначе он не был победителем, строго по определению да, этой игры. Но почему не может быть пустых? Ну, почему не может быть пустых? если речь идет о равной эсенэш, а? Да, то есть, вот например, вот этот вот человек, к нему приходит гномик, шепчет на ухо, говорит, я знаю, я знаю, какие у них номера. хочешь, скажу. Он говорит, хочу. Гном сообщает, тут быстро прыгает сюда и выигрывает, да? Но вот в этой ситуации гном, приходи, не приходи по барабану, но придет гном вот к этому человеку. Скажет, я все знаю. Ты, ты, ты чего мне это знание даст? Я победить не могу. Человек, который сказал 0 вот в этой ситуации, не может изменить свою стратегию так, что победить. Понимаете, да, почему? Потому что если он меняет на какую-то в пределах 0 и 2, он вообще ничего не меняет, все равно становится повторяющимся. Если он ставит на 3, он просто лишает победы того, кто победил. Но сам не побеждает этот. И стоит он тоже ничего не меняет. Да. Они могут вдвоем объединиться. Да, конечно. От кооперативного поведения здесь ничего не защищено. То есть, если вот эти вот, ну как бы четверо как-то договорятся, один из них останется, трое выйдут. Но одиночное решение, равновесие ситуация, когда в одиночку никто не может ничего решить. А если речь идет о соглашениях, это уже называется сильный равновесие или там. Значит, э -э, равновесие Nash устойчивое к Сговору. Но это более сложная концепция, которая вообще встречается крайне редко, про нее ни никаких теорий существования не существует, кроме в некоторых очень, очень специальных ситуациях. Я сам этим занимался некоторое время. Вот, ну и вот в этой, в, ну, в этой, в этой ситуации никто ничего не может изменить. Это тоже ничего не может изменить. Ну, что он может делать? Опять же, чтобы испортить победу этому. Вот. То есть вот эта вот комбинация, это равновесие. Причем в этих равновесиях, ну прям просто вот там. Огромное количество, да? Любая ситуация, в которой кто-то один назвал ноль, а остальные любые отличные от нуля числа является равновесием. Любая ситуация, в которой кто-то один назвал один, есть несколько нулей и любые остальные равновесие. У нас разыграно равновесие. Но бывает, что разыграно неравновесие. Бывает, что побеждает тройка, а двойку никто не назвал, например. Неоднократно было вообще. Розыгрыши таких было сотня. Больше. 130, наверное. Я очень много раз разыгрывал эту, эту игру в разных аудиториях. И никогда не было, чтобы победитель, никогда, за исключением ровно одного случая, не было, чтобы победитель был двузначным числом. Хотя аудитории были и побольше. До коронавируса и по 200 человек собиралось. Но вот один раз был, в Красноярске было 350 человек, и победил человек с числом 11. Все остальные до 11 были... Не все. Какое число было пропущено? Типа 7. Не назвал никто. Остальные по два и больше. Победило число 11. Но это вот единственное исключение из всех вообще, из всех остальных розыгрышей. Побеждает обычно какое-то очень небольшое число. Цифра. Просто цифра. Ну а вот, соответственно, в Швеции побеждало какое-то двузначное, как правило, число. Вот, на телевидении. Но там совсем другие размеры аудитории. Вот так. Значит, соответственно, мы не можем здесь дать никакого разумного прогноза. Может быть, будет вообще неравновесие. Но давайте все равновесия пишем. Вот это, на самом деле, не, не все. А, есть еще странные два равновесия для четных. Четное число участников. И для нечетного числа участников есть еще по одному шаблону равновесного поведения. Шаблон — это значит, что э, внутри шаблона э, можно поменять людей, которые играют так или иначе. Но сам шаблон остается неизменным. Ну, я имею в виду следующее, что в четном есть равновесие, где не выиграет никто. И это равновесие, в котором все распадаются на пары и аккуратно занимают все подряд уровни. Зацените красоту. Никто не может победить. Приходит к тебе гном, ты ему говоришь Ай! Ну я же только его сделаю победителем, я сам не могу победить, я уйду в другое место, вот тот победит, да? да? Вот, то есть ничего нельзя сделать, Вот вот ситуация, да? А в нечетном, вот эта ситуация сопровождается одним победителем, который на этот раз называет уже не обязательно следующим, а какую угодно. То есть вот здесь зияющая пустота, если бы следующее это бы попадало формально вот в эту, как бы бы равновесную. А здесь может быть пустота, несколько уровней будут пустые, и где-то будет он, например, до десятки всего поздно занято, а он назвал 22. Он победитель. Это равновесие. Почему? Потому что сюда не влезешь. При попытке сюда влезть, освобождается единичка здесь. И побеждает не ты, а побеждаешь, а тот, кто здесь стоял. А вот здесь такая ситуация невозможна. Если бы n было вот тут, а тут был пустой уровень, то вот этот бы прыгнул на пустой уровень и победил. Потому что у него остается еще за ним больше одного. То, что исходно было больше двух. То есть если до хотя бы в одном месте больше двух, три и более, то тогда вот такая, такая структура уравнять уже невозможна. Ну и вдобавок, конечно, очень много неравновесных ситуаций разыгрывать иногда. Но э, кажется странным, что вообще ну, люди не распадаются просто там на ну, какие-то небольшие там, от нуля до пяти. 10 человек говорит 0, там 15 человек говорит один. 3, там несколько человек говорят, 2, 3, 4, 5 и все, да? Ну, казалось бы, да, довольно естественно считать, что все пытаются победить, но называют что-то маленькое. И тогда, возможно, ситуация, что пусть это и неравновесие, но никто вообще не победил, никто, ни одного человека. Все числа повторяются. Теоретически в этом ничего невозможного нет. Но, друзья мои, за сто с лишним розыгрышей такая ситуация не встретилась Никогда! Никогда! Всегда есть кто-то, кто называет какое-то очень большое странное уникальное число. Но в нашей ситуации вот не было трехзначных. А как правило, если трехзначные, кто-то миллион зачем-то назовет, да еще не просто миллион, а миллион триста восемьдесят пять тысяч семьсот семнадцать, да? В стремлении быть оригинальным, а вдруг остальные повторятся, да? То есть логика человека, который называет такое число, такова. Я точно назову то, что никто не назовет. Но они наверняка назовут 0 единицы, там, в и я выберу. Ну вот, как правило, таких довольно много. Ну и среди них минимально, естественно, побеждает. Но вот добавляю, что на самом деле победитель обычно, вот, как правило, вот эта цифра. Но такая интересная статистика. Тут как бы я тут... тут не так много. Мы просто можем провести анализ равновесий. А по факту сказать, что можно научиться в игру им, ну когда мы повторяли по несколько раз, победители всегда менялись. То есть здесь есть, конечно, элемент везения, который присутствует. Но а, если какие-нибудь эксперименты покажут, что кто-то умеет там, на заказ несколько раз подряд побеждать, это серьезный вызов в существующей науке. Любое причем. Вот. Так, ну что? Сейчас а, будет несколько эпизодов из моей собственной жизненной практики. Вот, просто моей. Вот сегодня я летел в самолете. Примерно вот так все и выглядело. И вышло так, что весь самолет был полный, но последний ряд был пустой, я на нем развалился и работал всю дорогу. Ко мне подошел человек, и говорит, Алексей Владимирович, это же вы. Я говорю, да. И вы летите к нам. Я говорю, да. И у вас вечером лекция? Я говорю, да, да, да, да. Лекция. Но я не могу позвать, потому что там по, -по каким-то QR-кодам и запискам предварительным. Я не знаю, или не по QR-кодам, а просто по запискам. Ну, в общем, я, говорю, я, не, я, я я могу сказать, что она будет, но если вы умеете на нее проникать, то приходите. Он говорит, нет, у меня все равно будет встреча, я просто у вас в интернете видел сюжет, что вы умеете попадать в самолете на свободный ряд. И Блин, как вы сюда попали! Весь самолет занят, а вы свободно не в этом свободном ряду. Но дело в том, что я это попал туда совершенно случайно. Это ни с какой игр не связано. Мое место было занято, я не стал прогонять тетеньку вот, и пошел назад поискать счастье там, нашел. Вот. Тем не менее, один сюжет связан именно с этим перелетом. Он его как раз увидел в интернете. И вот. Это был такой вот для него шок. Идем дальше. Это история участок по соседству. Она. Э, вот здесь живут люди. Здесь участок принадлежит некому дяде, который очень много выбивает, адекватного представления о мире не имеет и требует довольно больших денег за этот участок. А людям, а это Байкал. Людям, которые живут здесь. Э, очень не хочется, чтобы здесь была стройка. А если этот участок будет продан, то стройка обязательно начнется, ну и дальше весь этот отдых он пойдет на смарку вообще, потому что, ну, представляете, что такое. Перед вами там годы, происходит какой-нибудь депутат в госдуму, купит это все, каранты. Вот, значит, соответственно, цель. Цель стоит в том, чтобы этот участок пустовал. Ну, можно просто его купить, но, в принципе, не обязательно. важно, чтобы он пустовал. Вот. Рыночная ситуация не существует, то есть доказать, что притязание этого человека завышенное, невозможно. Вот. Значит, э, блин, я выдал ответ. Но, короче говоря, я придумал задачу такую. Я э, ее не решал, честно скажу, совесть не позволила. Но, значит, я придумал способ решения, задачи о том, как добиться пустоты участка, не покупая его. Да? Поставляйте алкоголь тому человеку. Что делать? Поставлять алкоголь тому человеку. <смех> Нет, с этим он сам справлялся. <смех> <смех> <смех> Более активно надо. <смех> да, но ну это, это, это будет, когда будут приходить его смотреть. <смех> ну да. но ну, значит ну, можно сделать так, чтобы даже и не приходили. Да. О, кстати, прикольно. <смех> это это при... И всех посылать, да, потом? Да. да, это прикольный вариант, безусловно, тоже годится, но нужно будет все время на телефоне сидеть. Подать свой участок за очень дорого, чтобы он думал, что цена вот такая рыцарь. Горячо! Горячо, горячо! В принципе, это уже почти ответ, да. То есть поддерживать у хозяина участка представление о том, что этот участок, по словам, был дорогостоят. Да, да, да, любым способом. Например, подсылая своих друзей, которые раз в неделю будут звонить и говорить, а, за всего за полтора миллиона такая красота! Там болото, там бог знает что!» «Слушайте, подождите, я соберу денежку, вот завтра я приду к вам, только не продавайте никому, пожалуйста, пожалуйста!» да? А через неделю другой звонит, «Как участок?» «Да он уже в продаже». «Блин!» За такую дешевую. Да, и вот это вот, вот эту Ваньку валять можно сколько угодно. Но э, мы это делать не стали. Это мы на самом деле. Вот это мы. Мы этого делать не стали. А, я просто включил это в лекции по теории. Но применять это я не стал. Впоследствии судьба наградила нас за моральное, за моральное поведение. И. Когда он умер от алкоголизма, а его родственники нам продали в полтора раздешевле. То есть за миллион. Вот. И все. История на этом счастливо завершилась. Правда, я в долгим лес Так. Ага, вот. Билет, на Владимир. Начинается история из из вот такой, как бы моей вот этой скитальческой жизни, да? Из моих путешествий. До коронавируса. Я посещал от 50 до 70 городов ежегодно. но с повторами. То есть это как бы, у меня есть несколько излюбленных городов, где я бываю по несколько раз в год. И есть несколько экстравагантных приглашений, таких как завтрашний Салихард, которые пойдут в первый раз в жизни своей. Вот. Ну и есть некоторые, которые такие, ну, типа Тюмени, которые иногда раз в несколько лет появляются. Ну и вот, по, вот от 50 до 70, это были, значит, самолетные билеты в огромном количестве, железнодорожные там. Э, ну и вот ситуация, что я выступаю в Великом Новгороде, коронавирус, это, это, это, это снизилось, но я вам скажу, несущественно. То есть в России осталось несколько регионов, непокрытых покрытых общим безумием, которые из-под полы все равно продолжают приглашать, все организовывать, и все хорошо. Вот. И, э, ну просто до них еще эта рука не дотянулась. И вот я выступаю 5 марта 2019 года. В Великом Новгороде мне нужно вернуться в Москву. До этого я был в Питере. Питер один из городов, конечно же. И вот, и вот, вот. А, кстати, да, Великий Новгород, ну там отдельный прикол, я еще там коллекционирую разные ну, экстравагантные, но ну, такие способы добраться, да, то есть вот э, ну, ну, для вас это нормально, да, лететь из Тюмени в да, но из Москвы это выглядит как о, летит из в Санихарт прямым рейсом, да. Вот, ну что-то такое. Э -э ну и я ехал в Великий Новгород электричкой свитевского внимания вокзала, которая ходит один раз в неделю. Я подобрал этот день и ехал на ней. Она прямо идет, он прямо. Вот, э это едет вот так и вот так. Она едет быстрее, она скоростная она каждый день. Но это прямая, медленно-медленно, через болота какие-то совершенно заброшенные, там едет в Великий Новгород. И вот я, значит, подобрал эту среду, приехал, выступил и возвращаюсь в Москву. И прошу мне купить винет Владимира. А из, из Великого Новгорода скажу вам, ходит поезд очень странной корреспонденции. Ну, как бы, может быть, из чувства эстетики его так выбрали, да? Это Москва. Это этот самый Чудово. Это СПБ. Ну вот так устроена карта. Это Владимир. Следующий остаток после Москвы. Ну и вместо того, чтобы попросить нормально билет в Москву, я зачем-то прошу купить билет во Владимир. Я специально спрашиваю, не будет ли лишние 100 рублей. Там разница очень маленькая была. Такой уж серьезный обузме для организаторов. говорит, что это, не будет обузой. Ну как-то с интересом спрашиваю, а зачем то Почему -то такая странная ситуация? Просто есть погулять во Владимир, или что-нибудь еще? нет, говорю я, не совсем, не так. Я выйду в Москве. Тогда в Зачем тогда билет в Ладим? Зачем билет в Ладим? А? Нет, нет. Это один и тот же? Нет, он в любом случае идет на Курске, очень удобно мне. Это, ну, кстати, да, это, это очень удобно, что он на Курске приходит, но он в любом случае был бы там. Чтобы проверить, не будет ли тот же самый поезд, который раз в неделю проходит. Не-не-не, это, это раз в неделю это вот этот здесь прямой, вот такой. Не еще. Нет, нет, нет, нет, нет. То, что они не перемешка там. В Москве почти все выходят, на самом деле. То почти никто не едет. Да? Но? гипотезы а? так друзья э, хотел сказать ну ладно да есть да стоимость э -э не там разница очень маленькая определенный день нет нет нет не будет гениально поаплодируем поаплодируем вот так это действительно так и есть. Если вы берете билет до Москвы, договориться невозможно. Вас все равно. Да, еще надо понимать, он идет ночью, он приходит в Москву в 5 часов 25 минут. Утра. А плацкарт и будет там, ну, могли бы купить купе, но там душно жутко. В общем, в э... плацкарте будет за полтора часа, за час двадцать. Ну, вот что-то такое. То есть 4 часа тебе вот уже все. Ну куда ты там, какой сон? И если ты берешь меня до Владимира, тебя не будят. Весь вагон на ушах сортир там стоит в этих очередях, там, а, просыпаемся, трясет всех. А я сплю спокойно, я до Владимира еду. А потом в 5.23 звучит мой будильник. Я слезаю в 5.25 хожу в Москве. Куда же Как в помните? чья это машина! А-а-а, Если как-то Жил, садитесь его угнал у девушки машину пока на ну, это сам уважаем фантамасса у меня пятеро детей и с каждым из них последовательно мы смотрели этого фантомаса сейчас вот очередь юры э, четвертого по порядку и мы с ним смотрим фантомаса, все три серии по много раз естественно вот. Ну вот так так что правильный ответ есть, это теория игр я предвижу действия контрагента тех или иных ситуаций и ставлю его в те ситуации, в которых его действия меня будут устраивать. Это чистейшая теория игры. И вот способ мышления теоретического игрока — это находить такие варианты. То есть это по понять, что чуть-чуть поменяв вот эту вот всю структуру реальности, ты получаешь от человека, с кем взаимодействуешь, устраиваешь у тебя поведенческий ответ. Вот что такое на самом деле теория игры жизни. А вот ситуация против меня, когда я в 19 опять же, году в ту же весну, когда был в Велике Новгород, ехал из Галича. Галич – это город Костровской области, недалеко от которого находится лагерь Бериндиев в Поляны, в котором происходят все крутейшие школы по, по алгоритмам, программированию и математике для самых крутых школьников России. Олимпиадников, высочайшего уровня. И регулярно, раз в полгода я там бываю, на самом деле еще чаще, потому что там еще детские лагеря проводятся. В общем, это такое главное место на карте, главный лагерь математический на карте мира, находится в Берегеевых полянов, около Судеславля э -э, в районе Галича в области. Вот так. Но ну, на самом деле я неправильно сказал, около Судеславля Галичик и страна э -э, примерно одинаковы. настояние даже Галичный прячей. Но. Там поезда как бы устроены так, что в Калич очень их очень много, это трансит главный. И вот дальше мне нужно уступать в Тюмени э, в ходе перспективных исследований, и я прошу взять билет. Внимание верхний Андрей Щербинюк, что ли? Щербинок. Щербинок, прошу прощения. Его нет, за кстати. Нет, да. Вот он говорит, что Алексей, ты как бы не зачем можно и нижняя. Ну, не переживаю, у нас деньги есть. Никак Москва, но тоже не, не, не бедный город. Я говорю, нет, нижняя, ну дайте верхняя. Возьмите верхняя, пожалуйста, да? Вот, ну, он, пожимая плечами, берет верхняя. А, ну, я приезжаю, я ему все объясняю. Что же я ему объясняю? Да. Да, молодец! А почему она свободна? Потому что она дорога. Ну да. Понимаете? Нижняя на то... Ну, как, ну, это и сейчас тоже, верно? Нижние гораздо дороже верхних. А вот в этот поиск почему-то прямо особенно дороже? Будет. Больше, чем полтора раза, я помню до сих пор. 3 600 и 5 700. Вот, ну, то есть что-то вообще. И понятно, любая карта вагона выглядит так, что все верхние заняты, кроме нескольких. Все нижние свободные. Ну, что, я беру верхние, подо мной никого нет. У меня кабинет рабочий, это же сутки с лишним. Внизу работаю, вверху сплю, да? Ну, отлично. А вот это сюжет про э, самолет. Изучив схему салона при регистрации на рейс, я беру центральное место. Именно человек, который сегодня ко мне подходил, он думал, что я так получил весь задний ряд. Ну, понятно, да? Рядом с центральным, кто будет регистрироваться-то? Ну, это как-то. Ну, сейчас это уже все поломали. Сейчас все платно это стало. Что-то платное, что-то бесплатно, уже все это не работает вообще. Но был период, когда это работало очень хорошо. И самолеты из Москвы в Краснодар часто летали полупустые, и полупустой самолет — это шанс получить целый ряд, но этот шанс нужно сделать реальностью. Но реальностью ты его можешь сделать с большой реальностью, если возьмешь центральное -то место. Тогда ни справа, ни слева, скорее всего, никого не будет. Так. А, это про моих а, Свету и Юру три года назад. Опять же, байкал. Но это не важно в данном случае. Вот такая ситуация, да? А, а света ест вермишель. Юра ест, но как-то медленно. Света быстро съедает. А больше вермишели нигде нет. Ну вообще как бы там, да, с продуктами так, корабли возят. Ну. Вот. А вермишели хочется еще. А Юра как-то так не очень ничего говорит. Да я доел. Я еще даем. Что делает сестра? Вот здесь есть намек все равно. Да. Но либо отдает часть свою торгу, либо скорее предлагает разделить свою часть. Потому что отдавать целую дожалка, а часть. Она поступила еще ГТФ. <laughs> да. Она могла сказать, что сейчас он будет в торгу, потому что тоже дает. Он может предложить, пока я тебе на тебе говорю, Это горячо очень. Проще. Да, да? -то, ну, это, это тоже аргументы с типа логика, вызывать логики. Но это же четырехлетний, правда, он маленький, он еще не логично. Нужно что-то, что, что основано не на логике. То есть умная логичная семилетняя сестра делает что-то э, вот в соответствии с такими мотивными сиюминутными. Ну, примерно, она ставит на стол торт и все. Она просто его ставит с холодильника на стол. А вот еще торт типа есть. Ну, брат, О, вот. Мама, тортик, я не буду больше. А, говорит, отлично, а я их позволю. И съедает, значит, все оставшиеся. Я потом ее спрашиваю, говорю, ты правда это сознательно сделала? Или так случайно получилось? Нет, пап, ну я же понимала, что он сразу перестанет есть, если увидит торт. То есть все сознательно, абсолютно, чисто. Все так. Так, ну что же. Сколько сейчас время вообще? 20-23. А, ну да. Но э, давайте э, сейчас я из остального покажу что-нибудь. Вот это, это вы сами посмотрите, там все очевидно будет. Это тоже очевидно. Очевидно, это уже фактически было. Вот это покажу. А, вот это связано с транспортом. Это сюжет теоретически игровой который... Вот он, я его вспоминал сейчас, когда шел путеменьи, по да? Потому что самое, может быть, самое действительно такое эффектное применение этих игр это при, э, при моделировании и управлении транспортными потоками. Ситуация. Это кусок Москвы, восточный административный округ. Здесь я вырос. Здесь я сейчас живу. Этот округ весь связан. Мое детство все связано с ним. Вот тут я знаю каждый куст. И вот здесь тоже знаком с каждым волосем, можно сказать. Здесь теперь тоже, поселившись тут, разработал тут всякие вот такие огромные маршруты круговые. Это называется метр такой Маленький райончик Москвы. Так вот. От нас вот сюда вот идет дорога на ВДНХ. Лесная дорога. Узкая, удобная, и в 90-е годы была без светофор вообще. Вырос, ну, ну, как бы если есть машины или такси, в то время это, правда, было дико и очень дорого, но, в принципе, раз и ты уже здесь, буквально 20 минут. А вот в шоссе, и э, вот тут как бы все было, ну, разбуду. дорога была, но она была такая с этими выбоинами, но асфальт был плохой вот, здесь вот, вот тут очень узкая много пробок. И по-широкому вот только вот так вообще, на самом деле, на ВДНХ, только вот так. И Поэтому те, кто въезжает отсюда, очень долго едут на ВДНХ, ну типа час. А дальше происходит следующее. Вот эту дорогу строят как хорошую, то есть ее кладут, кладут хороший асфальт. Ну, вот, грубо говоря, на э, сети, на сетке дорог, раньше ее не было, а теперь она есть. И вот что происходит. Ну, что происходит? Промка. Все сюда, да? Все боятся сюда. Ну что из этого происходит? Здесь очень узко. В конце стоит пробка. Можно ли мы сказать, какой она будет длины в единицах времени? Там? Да? Вот. Вот это и есть теория игр. В чистом виде. Размер пробки, средний, конечно, сегодня чуть больше, завтра чуть меньше, но средний размер пробки можно. Точно сказать, он таков, что суммарная езда этой дорогой и вот этой должны приводить к одному и тому же времени. Потому что если мы чего-то и не знаем про реальных участников реальных конфликтов, политики там и где-то еще, то про транспортных участников мы точно знаем, они минимизируют время, по крайней мере, в городе Москва. Я думаю, что почти везде. То есть человек, садясь за руль, принимает решение о такой дороге, которая его как можно скорее приведет на работу. Это аксиома. И аксиома это работает прекрасно. Там, где работает такая аксиома, ну, вообще там, где работает аксиома поведения людей, и начинается успешное применение теории. Да? А такие вещи они не разрушаются из-за навигаторов, которые показывают, где пробка больше, где меньше. Навигаторы просто полностью это равновесие устанавливают. Но, тем не менее, навигатор ничего не... Ну, как бы сказать, ну, ну что он может разрушить? Это же факт. Вот, тут, ну, как бы, если сюда будет 30 минут. А если бы было меньше, то все бы сюда все равно поехали. То есть тут как бы он просто... он Навигатор это тот самый, который говорит равновесие НЭШ сегодня вот такое. Вот, кто такой навигатор, по сути. <coughs> ну, и получается, смотрите, ни у кого никакой минимизации нет. Они как час ехали, так и едут. Только кому-то стал сильно хуже. Это кому? как раньше тем, кто раньше жил в метр-городке и живет. Вот эти раньше 20 минут ехали, а теперь 50. Итак, построили дорогу, никому не стало лучше, и целому району стало хуже. Эта ситуация носит название Парадокс Брайса. Очень хорошо известна в литературе. В 1956 году Дитрих Брайс ее сформулировал как гипотетически возможную. И тут же ему стали писать много-много людей, что у нас вот тут, у нас тут Бразилии было, у нас тут в Италии было. Это всегда ненадолго. Потом довольно быстро транспортные потоки как-то перестраиваются, и он рассеивается. Но это, вот типичный пример. Типичный пример продукции Брайса в Москве был вот здесь, в этой городке. Я его зафиксировал и продиктовал тоже там одному чуваку, который у нас лекции в РЭШ читал. Я ему рассказал вот этот пример. Вот. И он его к себе записал куда-то в книжечку. Вот Это к тому, что ну как бы топорное решение просто вот взять там и построить еще дорогу. Они не всегда вообще улучшают ситуацию, даже хоть сколько-нибудь, а могут, наоборот, просто ухудшить. То есть это все надо просчитывать достаточно сложными моделями. Ну вот, пожалуй, на этом я завершу. но еще раз, эта презентация вам. Разрешите. Делайте, что хотите, с ней. Вы сказали, что в любом случае все такие ситуации как-то разрешались. Как разрешилась эта ситуация с метроком? Ну, эта ситуация я могу сказать, только вы будете долго смеяться. Спустя два года полностью встал в пробке весь вот этот путь еще, То есть, не сказать, нам перестало быть обидно, потому что пробка стала просто везде вообще. То есть раньше хотя они здесь быстро ехали без пробки, а сюда выезжают, теперь и там пробка, и там пробка, и здесь пробка. Везде стала пробка. Но в данный момент, конечно, в данный момент, конечно... В данный момент решение, на самом деле, стоит в том, что вот здесь везде идет восточная хорда. И вот хорда, она, да, она широкая, огромная, она решила уже, как бы это как из ядерного оружия пахнули всю эту проблему.